Ученые из Радгерского университета штат Нью-Джерси, США, обнаружили поднятие к поверхности огромного количества магмы на северо-востоке США. Проанализировав подробнее сведения тысяч датчиков, удалось выявить, что поднимающаяся магма на глубине 200 км является неизвестного рода аномалией в виде пузыря диаметром 400 км и затрагивает штаты Вермонт, Массачусетс и Нью-Гэмшир. Так как в регионе отсутствуют активные вулканы, ученые предположили, что эта аномалия образовалась недавно. И как поведет себя это новообразование, неизвестно. Наша цивилизация неоднократно становилась свидетелем извержения вулканов различной силы. Примерами служит вулкан Тамбора, вызвавший в 1815 году эффект вулканической зимы и уничтоживший культуру Тамбора. А также серия извержений цепи вулканов в Исландии в 1783 году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 Йеллоустон или Лонгвелли в США, вулканы на Камчатке в России или любой другой супервулкан. Извержение вулкана Эйеф-Ятлайокудль в Исландии в 2010 году показало человечеству пример беспомощности перед такими вызовами природы, парализующими работу связи и транспорта, а также то, что Европа не готова к проявлениям стихийных бедствий и что в ней нет единого центра, отвечающего за координирование действий при чрезвычайных ситуациях. Люди увидели, что в случае более серьезных катаклизмов единственной связью могут остаться лишь коротковолновые передатчики, но и они могут стать непригодными, если на Землю обрушится мощная магнитная буря. Все на Земле взаимосвязано.